привет друзья вы на канале как тут в польше а это вторая часть э, выпуска о легальной работе в польше где я пытаюсь вам простыми словами объяснить схему трудоустройства иностранцев в польше чтобы вы больше понимали что как и куда если что обращаться поехали В предыдущем выпуске мы посмотрели, какие есть основы трудоустройства. Я только напомню, что для того, чтобы вас трудоустроили в Польше, необходимо выполнить два условия: легальная работа и легальное э, пребывание. Имея эти две части, вы можете идти в мир трудоустройства в Польше. Далее есть два разных э, типа трудоустройства, даже три разных типа основных трудоустройства. Самый простой – это если вы имеете карту поляка, карту побыту ставайго, карту резидента двухгодермного. И второе, мы говорили о том, что есть несколько основных э, групп трудоустройства, где процедура трудоустройства иностранцев легче, сложнее или самая непонятная для всех, но не самая печальная. Э, самая простая, это люди с картой поляка, с картой по быту того, э, студенты дневной формы, которые имеют э, ID-карту студенческую или люди, у которых есть карта по быту за взгляду на поунчание с родином. Второй вариант. Если вы только приехали на визе или биометрии, там вам необходимо просто полугодовое приглашение или воевуда плюс договор, и вы уже, в принципе, легально работаете. И третий, и третий вариант. У меня маленький ребенок, поэтому я могу себе позволить говорить без буквы Р. И третий вариант, и самый такой запутанный, где, честно вам сказать, за время трех лет работы в рекрутации я... Каждый день встречалась с тем, что люди ко мне приходят и говорят, пожалуйста, помогите мне, меня никто не берет, у меня внесок на карту по быту. а там просто все вот так вот делается, честно вам скажу. Я никому особо не рассказывала, потому что зачем? Я трудоустраивала всех людей, без проблем помогала им перепадать на карту по быту, и они не шли дальше. Можете сказать, что это плохо, но я считаю, что неплохо. Кто спрашивал, тем объясняла. Итак, сегодня поговорим более детально касательно трудоустройства. вас на основании поданных документов на карту по быту, либо же у вас уже есть карта по быту и вы хотите поменять работодателя, что-то вам не нравится. Не переживайте, это все выполнимо, но давайте по порядку. Первый вариант обсудим, если вы приходите к новому работодателю и у вас уже есть карта по быту, за взглядом на праце, то есть вы работали в лидле и хотите перейти в бедронку, только не говорите в бедренку, а в бедренку точно не говорите. Ну, в общем, работали вы в Лидле, хотите перейти работать в, условно в другой супермаркет. Что при этом нужно делать? Во-первых, вам необходимо эм, вспомнить, когда вы работали последний раз на полугодовом приглашении. Именно поэтому в предыдущем выпуске, вот здесь, где я детальнее говорю о том, всем, что я сказала в начале, именно поэтому я сказала что эти документы в оригинале нужно получить в руку и держать их где-то у себя в папке если не любите бумажки сосканируйте их на телефон но чтобы у вас эти документы были потому что новому работодателю не всегда захочется проверить какая ваша ситуация на рынке то есть не у всех есть возможность позвонить в повятовый ужин праце и спросить скажите пожалуйста а ваня пупкин э, с таким номером паспорта может работать легально или у него еще коридор не закрылся такую возможность я и и делала это без проблем, если после рекрутационного разговора все хорошо, но только нужно выяснить, могу ли я трудоустроить человека или не могу. Но такие работодатели бывают не всегда и не везде. Так вот. Проверьте сначала, есть ли у вас уже возможность работать на полугодовом приглашении, потому что в 80% случаев э, новый работодатель не согласится на то, чтобы сделать для вас э, зазволение на праце типа А, либо же он захочет с вас, э, чтобы вы покрыли затраты на этот тип документа, потому что он делается сложно, долго, и неизвестно, что через месяц-два-три у вас будет в голове, может вы уже уедете в Украину, никому не нужны такие риски, поэтому трудоустройство на полугодовом – это самое простое и реальное что для вас могут сделать если же вы конечно гражданин азербайджана Тузб... Узбекистана, не знаю турции и других стран которые не входят в прекрасную пятерку стран которым можно выдать полугодовое приглашение там без вариантов люди с бангладеша точно также и не имеют другого варианта но тем не менее если вы с украины с молдовы с Грузией, с россии из беларуси я вас поздравляю, мы находимся в пятерке стран, которые м -м, находятся на упрощенной системе выдачи приглашений, да, и трудоустройство здесь проще. И, кстати, м -м, говорят там в министерстве, что будет изменяться это м -м, условие трудоустройства и будет еще упрощаться, я Неустанно слежу за юристами, которые занимаются легализацией быта касательно иностранцев, поэтому следите, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новые изменения. Но что-то я заговорилась, давайте возвращаться к карте по быту. Так вот, у вас есть карта по быту и вы хотите прийти к новому работодателю. Что же делать? Вы первое проверили. Допустим, у вас было полугодовое приглашение с 1 по шестой месяц. Далее, с 6 по 12 у вас есть коридор, при условии, что вы выработали этот весь срок. Если же вы купили приглашение, допустим, я не задаю вопрос, хорошо или плохо, но ситуация есть какая есть поэтому допустим вы приехали в польшу и вы ни дня не работали на полугодовом приглашении а потом через какое-то время вам выдают приглашение на 35 там допустим дней почему потому что работодатель который выдал то первое приглашение его не аннулировал это наверное более вопрос на следующий выпуск потому что здесь есть нюанс касательно полугодового приглашения но условимся, что у вас, вы проработали все полгода, у вас с приглашением все окей, и дальше полгода вы работали, допустим, на Воевуде, после чего вы получили карту, все замечательно, все счастливы, но вы хотите поменять работу, тогда вы проверяете, прошло ли с момента последнего дня, указанного в приглашении полгода, если прошло, я вас поздравляю, вы можете с 90% вероятностью идти к новому работодателю и говорить, что я работал, вот уже у меня там 180 дней обновилась работы на полугодовом приглашении. Потому что это условие. Выдают это приглашение быстрее, но есть ограничения, то есть вы можете проработать только 180 дней из 360. Половину года работаете, половину коридору. И так постоянно на переменку. Эм, так вот, скажем, у вас это приглашение уже обновилось, и тогда вы приходите к новому работодателю и говорите, что я хочу... К вам прийти на работу на карте. Вы принимаете меня на карте, я согласен заплатить за карту новую. Вы будете платить все как по новой. Подача 440 злотых, 50 за печать карты. Вам необходимо иметь умова злоцения или умова операция, ощвячение либо зазволение, умова на локалу, то есть где вы проживаете. Зус, ЗУА о том, что вас э, зарегистрировали в соцстрах. Наверное, в соцстрах, скажем, в ЗУС заклад убеспечен спуэчных не знаю как на русском вот вас там зарегистрировали и будут за вас платить налоги и в принципе с этим пакетом ну еще оплата 440 злотых и с этим пакетом документов вы можете подавать на новую карту побыту и далее себе легально работать есть определенные временные рамки от увольнения у старого работодателя по моему 30 дней или 14 дней и после трудоустройства у нового работодателя Точно так же, либо 14, либо 30, я постоянно путаю, но скажу вам по секрету, что на эти сроки практически никто не смотрит. Они там вообще не понимают, что происходит в этом ужонде, поэтому если вы где-то немножечко, чуть чуточку не специально э, превысите эти сроки, ничего практически вам не будет. Но я вам этого не говорила, потому что это только то, что я постоянно наблюдаю, слышу, вижу, но как бы книжка пишет совсем по-другому. А поскольку я не юрист, whatever. Но имейте в виду, я вас предупредила. Вам необходимо будет заведомить ужин о том, что вы меняете работодателя от нового работодателя, попросить полугодовое и в конце концов, как получите полугодовое, вас зарегистрируют в ЗУСе, подать на новую карту побыту. Вам не выдадут новую карту побыту, пока ваша Актуальны они закончатся, но подать вы обязательно должны, я надеюсь, что это вот как раз таки в министерстве об этом тоже подумают, потому что это слишком, ну сверх тупо делать такие вещи, но государство таким образом получает оплаты скорбовые, оплаты скорбовые идут на то, чтобы всем полякам хорошо жилось и можно было заплатить всем 500 плюс, ладно, я шучу, я не знаю, как это функционирует, но есть как есть. Это, в принципе, первый вариант, один из таких самых худших вариантов, потому что вы тратите 440 злотых снова, даже если вы только-только вот получили децизию. Второй вариант, можно сказать, в 90% случаев тот же самый. Вы подали на карту по быту, и вам уже пришла децизия. К сожалению, это слишком печальная ситуация, потому что я знаю, да, я знаю, вы ждали слишком долго, вы ждали эту децизию просто как манну небесную, и тут эта децизия снизошла, и вы получили заветное письмо, открыли, и хотите поменять работодателя, и думаете, что пока я еще не получил карту, можно поменять быстренько работодателя. Нет, нельзя, моя печальная информация звучит так, нет, нельзя, и это 100%, вот прям вообще никак, вообще ничего сделать нельзя». Если вы получили уже децизию, но еще не получили карту, все равно вам нужно подавать на новую карту, даже несмотря на то, что пластика у вас еще нет. Почему? Потому что децизия важнее, чем ваша карта по быту. Может это звучит странно, но будьте добры, не теряйте вашу децизию, потому что в первом случае, я забыла сказать, вам необходимо иметь децизию при себе. И копию карты и децизии даете новому работодателю, чтобы он убедился, яка есть подстава прав на выдание вам этой карты по быту. Почему вы ее получили? За взгляду на поончание с родином, за взгляду на целое, то там, гуманитарное, или за взгляду на студия, или за взгляду на праце, и тогда вам придется подать на новую карту. Поэтому, помните, это так как в Украине, вот сейчас в Украине есть ID-карточка, но вот та бумажечка какая-то там, она важнее, чем эта ID-карта. ID-карта это только... Как бы короткая информация на пластике, которая не испортится, вот и все. Бумажки всегда важнее, поэтому все бумажки, которые получаете, не выкидывайте, они вам пригодятся. Так вот, если вы подали на карту, и у вас еще карты нету, но есть децизия, точно так же даете копию децизии работодателю, а потом доносите пластик и подаете на новую карту, к сожалению. Но смотрите опять-таки про коридор полугодового приглашения, это обязательно. И третий вариант, когда вы подали на карту... И еще у вас нету децизии, вы ее еще не получили, может быть к вам даже уже полиция приходила, но децизии еще нету, я вас поздравляю, вам нужно просто-напросто прийти к новому работодателю и сказать «Добрый день, у меня есть еще, допустим, три месяца работы, вот скажем, вы приехали по биометрии, в конце биометрии нашли работу и в последний день своего легального пребывания в Польше подали на карту побыту, ну, либо там недельку до». И на основании вот этих документов Вы можете легально находиться в Польше На полугодовом вы проработали, скажем, условно только месяц И вы понимаете, что это какая-то Фигня, ну что-то не то, вам нужно менять работодателя. Меняете, находите нового, и у вас остается по сути 5-4 месяцев этого времени 100% достаточно, чтобы подать на Воевуду и быстренько понять, это то или не то. Потому что на каждом месте работы вы по сути за неделю понимаете, это ваше место или не ваше, коллектив нормальный или ненормальный. Если работодатель сразу же отказывается, что вы не сможете перепадать на нас на карту побыту, внимание, адансион все лампочки должны загореться сейчас вокруг, вокруг вашей головы, потому что если они не дают вам заоншник номер один, не дают вам эм, умову, не дают вам ЗУС, ЗУА не регистрируют вас в ЗУСе, бегите от этого работодателя, он, скорее всего, трудоустраивает вас нелегально. И самое важное, если вам об этом он не говорит вообще, то есть не говорит, ну да, у нас вот, ну, вот так мы не можем... Поэтому половину вы получаете официально, половину под столом. Вы знаете об этом, и вы сведомо идете на это. Но если он вам чешет лапшу на уши, что вы будете работать легально, но, к сожалению, подать на карту нельзя будет, задайте 35 вопросов. А почему? А могу я после трудоустройства сразу же получить ЗУЗУА? Потому что, скорее всего, вас не зарегистрирует никто, и вы будете э, несведомо, неосведомленно, наверное работать нелегально в Польше и повышать этот процент серой зоны работающих иностранцев в Польше. Не делаем таких вещей, работаем легально. Так вот, если у вас поданы документы на другого работодателя и есть возможность работать еще на полугодовом приглашении, поинформируйте об этом вашего нового будущего работодателя, скажите, что вы знаете немножечко, ссылку на уставы я попытаюсь добавить в комментариях, можете зайти поклацать, вам нужно просто-напросто вписывать кодовые слова, которые вы хотите найти, например, измена процедавцы у житковника» или измена процедавцы». Если вы, ваш работодатель будущий согласится, будьте добры, уже придержитесь этого своего обещания и подайте на новую карту, потому что он вас просто не имеет права трудоустраивать, он сможет вам с дня на день сказать «все, иди отсюда, ты не подал на карту» и уволить вас. Поэтому новое приглашение, новый заłącznik номер один, и там в принципе, если у вас уже поданы документы на карту побиту, но еще нету децизи, вам необходимо донести только заłącznik номер один, умова злецения или умова о pracy, оświadczenie, боже, разрешение, зусзуа и, в принципе, это все, то, и, то есть новые документы от работодателя, по-моему, даже не нужен внесок новый, потому что э, все остальное сохранилось точно так же, как и было, а изменился только титул побытовый, да, то есть вы изменили работодателя, благодаря которому вы подаете на карту побыту. Ну что ж, это все, на этом мой... Вводный курс касательно легальной работы в Польше закончился. Если вам понравилось, обязательно напишите мне, вам было понятно или нет, потому что я считаю, что с меня так себе учитель, а люди говорят обратное. Не забудьте все штуки поделать, которые помогут мне подбиться где-то выше, потому что информация, о которой я рассказываю, 100% очень полезная. Спасибо вам большое за просмотр. Я желаю вам удачи и легальной, только легальной работы в Польше. Если вы знаете, кому этот выпуск может быть полезен, обязательно перешлите. Пока-пока, до скорых встреч.